Мы сидели в аудитории, он зашел, мы были удивлены, что это преподаватель. Сразу появился интерес, посещаемость возросла до 100%. о Владимир Чернышенко необычный преподаватель. Он учит сразу по нескольким дисциплинам истории и права. Работал сначала на заочном отделении, сейчас у студентов-очников отделения фармации и социальной работы. И на его парах можно и нужно разговаривать по теме. Так Владимир Дмитриевич развивает у студентов способность рассуждать и держит внимание. Самое лучшее для меня на данный момент стиль преподавания, это когда идет диалог я начинаю рассказывать что-то, а потом резко задаю какой-то вопрос. Если кто-то не согласен, свое мнение высказывает. На паре студенты ловят его слова, глядя в лицо. Выдают другую особость Владимира, только темные очки и редкие бытовые эпизоды. У меня заболевание глаукома. И стал зрение терять резко с 14 лет. В 16 лет полностью потерял зрение. Начал свою карьеру он с изучения шрифта Брайля. Поступил в вечернюю школу, где окончил полный курс. Потом работал на предприятии общества слепых, где параллельно занимался спортом. Дальше были логичные для мыслящего человека задачи – куда-то расти. Владимир пошел по самому лучшему пути, по любимому. Его занимало чтение исторической литературы, да и в друзьях были сверстники студенты. Цель поставлена, цель достигнута. Владимир поступил на исторический факультет АГУ. Первый месяц он учил других не считать себя особенным. Они просто не знают, как с, с такими людьми общаться. Мне приходилось в первую очередь с ними наводить контакт, показывать, что я такой же человек, как и они. Ну, подумаешь, у меня зрения нету, руки есть, ноги есть, голова есть. В 2005 году окончил университет, поступил в аспирантуру, защитил кандидатский минимум, а потом попал под сокращение. Служба занятости тогда не смогла помочь. Помог министр образования региона, который, будучи историком, понял из беседы с Владимиром, что кадр ценный. С 2008 года он преподает и совершенствуется. В 2015 году поступил в магистратуру на Юрфак. В этом году ее окончил. Такой опыт делает его не просто преподавателем. Она на Настоящим педагогом, за которым могут тянуться. Он как бы очень сильный в душе. Он когда начинает какую-то тему разъяснять. Вот прям интересно становится и хочется в нее вникнуть. Всегда у него есть на любую ситуацию жизненная история. Конечно, не все было радужно, и как любого молодого преподавателя Владимира ученики проверяли на прочность. Ну да, бывают такие моменты, когда человеку скучно. Он одел наушники в телефон, ну так как я хорошо слышу, я говорю, так, наушники сняли. Он очень интересен в общении, студентов может вывести на любой диалог. Очень организованный, целеустремленный, активный и, конечно же, позитивный человек. Целеустремленность, позитивность и эрудиция сыграли роль и в личной жизни. Владимир женат. Его супруга Олеся помогает. Со зрением у нее все в порядке. В остальном в доме паритет. Я сказала, да, только на раз. Владимир Дмитриевич очень настойчивый был молодой человек, поэтому... Ходили вместе на спектакль Юнона и Авось. Конечно, конечно. По образованию супруга товаровед, но муж своим примером вдохновил. И Олеся сегодня уже студент четвертого курса исторического факультета. Интерес к учебе и жадному постижению жизни передался и сыну Владимира и Олесе. У него тоже есть отклонение по зрению и учится он в специальной школе. Но что все возможно, он будет знать точно. Развиваться сегодня проще, чем несколько лет назад. В помощь и говорящие телефоны, и программы, озвучивающие любое действие, команду и тему. Текст при работе с компьютером. Владимир теперь мечтает перейти из теоретиков в практике. Хочет помогать людям отстаивать свои права в суде. А тем, кто сегодня сомневается в себе из-за ограничений по здоровью, может дать совет. Просто знать, что мы такие же обычные люди, что не нужны. Общество, что они могут не только требовать, что дайте нам, потому что мы инвалиды, а наоборот, давайте мы вам поможем, потому что у нас есть возможность вам помочь.